Добро пожаловать в техническую поддержку Easy Business Community. Здесь вы можете обратиться с запросом, подать свое предложение, получить ответы на вопросы по работе платформы или вопросы, связанные с вашим аккаунтом. Попасть на сайт технической поддержки можно из своего бэк-офиса, нажав на панели с левой стороны кнопку Поддержка. После появления диалогового окна подтвердите переход, нажав Перейти. Навигация по сайту технической поддержки для вас сайт постоянно наполняется полезной информацией, статьями, ответами на самые популярные вопросы. Прежде чем создать тикет, проверьте. Возможно, ответ на ваш вопрос уже есть. Для этого вы можете воспользоваться поиском по ключевому слову или словосочетанию на главной странице. Раздел «База знаний» содержит статьи по нескольким тематикам, а также поисковую строку. В разделе «Предложения» вы можете ознакомиться с уже поданными предложениями других участников сообщества EasyBIZ и проголосовать за те, которые вы считаете целесообразными. О том, как работает голосование, можно узнать при переходе на ссылку с левой стороны. Также для быстрого поиска в меню вы можете выбрать предложения по тематике и статистику голосований. Чтобы отправить запрос, нажмите синюю кнопку «Отправить запрос» на главной странице. В диалоговом окне заполните информацию. При необходимости прикрепите скриншот и нажмите на кнопку «Отправить». Чтобы оставить предложение, нажмите на соответствующую кнопку и заполните все поля. Детально опишите свое предложение и обоснуйте его пользу. Все ваши обращения по тикетам сохраняются в разделе «Обращения». Обратите внимание, что вести переписку с оператором технической поддержки нужно только в диалоговом окне вашего тикета. Отвечать на письма технической поддержки не нужно, они служат уведомлением об ответе на ваш тикет. После этого нажмите на кнопку «Оставить предложение» в диалоговом окне. На сайте технической поддержки вы можете выбрать английский или русский язык, а также сменить профиль или выйти из него. Чтобы сайт техподдержки всегда был под рукой, сохраните его в «Избранное».